а теперь ему насрать, короче, на фургон я... Ну, жесть просто. Просто гонялись-гонялись, а теперь ему насрать на фургон. Ты просто прикинь. Я бы этого Барри, дебила бы, урыл бы нахрен сразу на месте. С вертушки, как ландам. Ёпта! Ёпта! Твою мать, это как, блин? Кто это... Кто сделал это? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и продолжаем с вами проходить историю трех дружбанов в GTA 5. Итак. Э -э у меня, короче, не знаю, свет льется, короче, из окна. Вот. И. Отсвечивает, блин. Не знаю, как будет видно нормально, ненормально. Но, блин, я с этим ничего не поделать не могу, так что будь будет, будет как, как есть. Вот. Э -э так. Что у нас в Франклин? У нас три. Э -э 3... Задания у него, три какие-то там Миссии имеются Давай взглянем А тут в gta дождь Дождь нальет, как из ведра. Он даже, он даже одежду, смотри, гладит Я футболки, блин, не глажу никогда Они все равно на теле, короче Разгладятся, так, окей Надо из дома, наверное, выйти Из дома выйти и там уже смотреть, что у нас есть на карте заданий. Окей. Там главное льет дождь. Здесь главное непонятно, что... Ну, Короче, смотри, пасмурная погода. Пасмурная. Затягивает, затягивает. Наверное, гроза долбанет какая-нибудь. Так, окей. А что у нас имеется? А. Нам же... Как его? Бари. Да? Барри, э спасибо, что присоединился к борьбе, вот данные о товаре, действую быстро, не забываю хвост прихвостнях, при тоталитарного режим режима копах Так, окей, нам Барри, короче, дал Чё там, давай ли вы не поймали, что то Беверли там, старые сообщухи у нас остались Ну, отправляемся, короче, искать товар Я думаю Давай, посмотрим Uh, два места есть, два места Почему-то у меня показано три задания а тут всего два, так ладно, поехали сюда Надо доехать, а то еще искать, короче По-любасу надо будет искать эти Товар этот Неизвестно, где он там спрятан я, как понял, это фургончики, да? Как он говорил ранее. Ну, может быть, еще кого-нибудь... Что-нибудь что и кого-нибудь встретим по пути. Вот. Думаю, думаю, сегодняшняя серия будет чисто про этот тавер, короче. Так, объезжаем всех. Не царапаем машину Это уже хватит Х Хватит с нас Вы говорили, короче, что... Блин Вы говорили, что, короче Майкл, когда Ну, приходит Психиатру к своему На разговор И он может рассказать О том, что случилось, короче, в игре Допустим, если я сбил Пешехода там он может это упомянуть в рассказе психиатра. Можно будет, кстати, проверить, когда, когда психиатр у нас появится. То, что мы натворили уже столько много дел всяких. Может быть, он и упомянет это. Так. Да, пропусти ты меня, но... Да что ты, блин, эти текстуры ссаны Задрали Ну, почти приехали Так, ну, мы почти на месте Теперь надо искать, короче, этот фургон хз, где он стоит на карте отмечена зона диспетчерного транспорта и сестра со значками. Найдите их для барри. Так, со значками. Ну, в любом случае, короче, фургончик должен находиться где-то при выезде, чтобы выехать можно было, да? Надеюсь, это не этот фургон, который мне нужен. Окей. Давай покатаемся, посмотрим. Может быть где-нибудь у дороги. Это оно? Не, на фургон это не похоже. Это ни капельки не фургон. Так, красная точила это фургон. О, погоди, а может сам стоит? Нет, там мусорный бак. Фургон, ты где? Я пришел за тобой. за тачки стоят, но это не все не те тачки, наверное. Мне нужен фургончик. Или, или тупо транспортное средство нужно. Именно транспортное сердце. Не, я думаю, что фургон. Ну погоди, что там парень хочет. Чувак, который за тобой бегает. Я нашел машину, по которой ты заскучишь. А, отлично, давай стрелить через пару часов, он и должен быть виспучен <свеч> <свеч> И поосторожнее, ослуживаю, что тут шныряют копы Тут шныряют копы, погоди, он тачку нашел, а какая из них, сядьте в грузовик А, грузовик, вот это грузовик, вот этот Нифига себе, ну ладно я думал, фургон Фургончик какой-нибудь Ну давай Грузовик, так грузовик. Доберитесь до квартиры Барри. Поехали. Что уж там, поехали. И вот этот маленький чемоданщик. Ну хотя, блин, вот это, Опа, копы, копы, копы. Мать твою. Мать твою. Блин, а на этом трандулете теперь хрен, наверное, от копов оторвешься. Две звезды, тем более. Они более прилипучие. более такие давай давай, давай, давай. А а почему это развалюка раз? совсем не едет действительно почему эта развалюка совсем не едет твою мать ну, смотри а еще опыта видишь это наверное какие-то федералы что ли типа эти по борьбе с наркотиками задрать черт должен быть другой способ легализации зури получше чем эта херня ну, типа да ну типа да так короче э, на этом фургоне по прямым не уехать надо короче гонять по переулкам я так думаю ой чувак извини и ты извини чувиха черт чувак я никогда не торгую с этих суп ну ладно оторвемся не ссы ты главное не сы надо делать вот так. А -а -а -а -а. Препятствия им, короче, создавать на дороге. Вон они, видишь, стряли там. Пошли, пошли, пошли, ребят. Нормально так, что там проселось-то, блин? <laughs> блин, а я тут не проеду. Или проеду. Сейчас будем пробовать. Сейчас куда-нибудь, короче, въеду. А, мы здесь уже были. Мы здесь уже прятались, по-моему. От минков. В смысле, куда я там врезаюсь? Что мне там мешает? Костер? Ну, ладно. Погоди. О, все! Отлично, хорошо, прекрасно. Все, спокойно, теперь едем. Теперь спокойненько, спокойненько. Блин, я не такой, на такой не подписывался. Надеюсь, это черт... Та, щ, ч, чего? Торчащая забастовка. Вс, ништяк. Damn, Чёрт, надо поднажать. Да в смысле? А, еще не на время? В смысле? А успею я или не успею? Вот а, этот драндулет-то пипец вообще не едет. Что там с машиной? <с <vehicles> что это такое? Ты кто? Ты что делаешь? Зачем ты? Окей. Okay. Ага. Так, 30 секунд, 30 секунд. Я должен успеть. Хотя навряд ли, блин. То что мешает тут всякие ездят. Ну, смотри, какая пробка. Кутырки. Пипец. Ну хрен. Я не успел. А как, блин, успевать вот на этом дондулете? Это вообще полнейшая дичь. просто пипец какой-то. Как это? Как ну как это? Блин. за пять вторвитесь от купов, пожалуйста. Но до квартиры Барри, блин. Барри, слишком далеко живешь. Надо где-то, короче, поближе... О! Откопов надо удрать, короче. Тут еще время идет, видишь, откопов, чтобы удрать. Понятно. Я-то думал, время началось, когда... Откопов я спрятался. Пошли на... Ну, пипец. Я муторное дело, муторное. Рили. Really. Как вы и говорили. Так, так, так, так, так, надо заныкаться, надо заныкаться. Давай, переулок. Окей. Гоу, гоу, гоу, гоу, гоу. Блин, он такой тугой, этот грузовик, вообще жесть. Я просто сидею. Погоди, это как? Вот, спрятался. Ну. Давайте, давайте, пропадайте, время это не казенное. Епти, мать. Все. <свят> все, а теперь им насрать, короче, на фургон. Я Ну жесть просто! Просто гонялись-гонялись, а теперь им насрать на фургон. Ты просто прикинь, да? <свят> фургон перед носом такой проехал с этой стравухой. Трав... С Они стоят а просто похер. Наше время вышло, мы все. Наше... На этом наши на полномочия все. Блин, движука в городе жестокая просто. Разогнаться хрен дадут. Тем более на таком трандулете. На быстрой тачке, потому что, знаешь, проскакиваешь, успеваешь. А на таком трандулете это жесть. Ну ладно, сейчас я надеюсь, что должны успеть все это сделать. Доехать. Отдать И все И все И будет нам счастье Текстуры сегодня жестят Они как-то вот, видишь, непонятно, блин, эти текстуры То нормально, как бы, блин, бывает просто То они просто жестят Просто жестят Все приехали. На get... куда ты еще, блин, дорога исчезла? Go. Давай, давай, давай. Looking good, блин. Все, мы приехали. Отлично. Выйдите из грузовика. Так, окей, а что у меня узишка-то в руках? Это пицца? Да нет же, мудил, это я, я здесь А, отлично, ты настоящий борец за гражданское право За тобой следили? Следили? Это мягко отказано, чувак, ладно, не дергайся, у нас все в дорме Так, ладно, Коля, почему бы тебе не прийти сюда и не заценить? У меня дела. Я пришел кого-нибудь, когда все уляжется, осторожно, не помешает. Кроме того, у меня тут проблемы с производством удобрений. Плохой бурит то попался. Черт, ладно, проехали. Этого можно было и не говорить. Бури то переживал походу. Чувак. Так, ладно. А покинуть сектор? Покидать сектор надо. Сектор Growth Street на барабане. Окей. Okay. Так, ладно. С этим покончено. Агитатор. Так, и есть еще одна. Поехали сюда. Стачку надо стащить. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Ну так. Так, стоять, всем Стоять, всем, мне нужна твоя машина. Спасибо. Сам осел. Hey, <laughs> <laughs> Нормально его там перекрутило. Блин, опять менты Назадрали. задрали. Они все видят, блин, утырки. Все, он вот, вот все видит. Так, а, дальше поворот, да? Окей. Козлы, вот все, вот все, вот прям все видят, а. Так. Но мы на месте, теперь надо искать тачку. Оказывается, это не фургоны, это, не знаю, грузовик, но, блин, может это сейчас будет и не грузовик, я ХЗ. Ну, поехали взглядеть. Я думаю, где-то вот здесь. Стоянки машин, видишь ну, В принципе, вот фургон стоит Но я не знаю Давай взглянем здесь Здесь тачка Эй, ребят, вы грузовик с травой не видели? Очень надо Очень надо мне Да, погоди, а может вот это? Фудель. Атака какая-то. Блин, непонятно. Вон какой-то грузовик. Что, мне каждую машину проверять? Или когда я подъеду, он, он что-то скажет? Фрэнк что-нибудь скажет, когда я подъеду? нужной тачки. Вон здесь какие-то машины. Эй, алё! Эй! Мне нужна трава! Чувак, товар не видел? Окей, вон, -ка, смотри, какой-то стой... Да в смысле ты не можешь заехать на тротуар, блин? Кусок говна Нет? Блин, очень похоже Мать. Да наставили тут контейнеры всяких поганых всяких говна Наставили тут не выехать теперь Что за дичь-то? Эй! Есть тут. А, ну здесь я уже ездил. Здесь я уже проезжал. Окей. Так, погоди. Может быть вообще не в той стороне ищу. Может быть это возможно вот здесь где-нибудь? где, где стоит, знаешь, вот здесь вот. Я думаю, должно появиться на карте, когда я к ней подъеду, короче, должно быть. Э, должно появиться на карте будет. Я так предполагаю. Так откуда ты выросла-то, блин? Ой, какая-то дичь. Погоди, а может с этой стороны вообще? Не с той, где я смотрел, а с этой где-нибудь. Вот здесь. Или я здесь и ездил. Ну, я здесь и ездил, наверное, да? Ну-ка, давай вот так объедем. Ау Кургончик, ты где? Твою мать, он бы хотя бы сказал точное знаешь, Ну как бы не точно, хотя бы ориентировочное место А то, блин Блуждать здесь искать Это вообще дичь, дичь какая-то Эй Кто спрятал машину о нашел это оказывается блин вообще не фургон это оказывается он как это развалив какой-то разваленный ну ни хрена себе он там поместил кейс ну и что да ладно ну давай же это чего конкретно ему дела смысле блин Шикарно, вообще. И что делать? Эй, кто сменил мой рингтон? Hey, Чувак, эта тачка в Лауфуэр, это конкретное ведро. У нее движок сдох. Ладно, я беру заначку и сваливаю. Нет, возможно, это ловушка. Мне нужна эта машина. От нее зависит судьба всего движения. Наверное, тебе придется ее толкать. Ты совсем рехнулся? Сделай это ради своего штата, ради свободы, ради природы. Разорги огонь борьбы. По-моему, ты слишком часто you разжигал огонь борьбы. Найдите способ сдвинуть автомобиль. Да в смысле? Он вообще издевается или где? Хрен, лысый, я буду что-то толкать. Ну? Для того же мнения. Хрен, лысый, я буду что-то толкать. Надо за... Опа. Вон, танк. Эвакуатор, -мо. У нас есть уже навыки, короче. Гонять на эвакуаторе. Блин, я надеюсь, с менты-то не будут за мной гоняться. А то я на эвакуаторе. Так. Погоди, я забыл там. А, shift или что там? Контр. Опускать. Отлично. Shift поднять, да? Все шикарно. Все, поехали. Че, как всегда, копы. Начнут. Оторвитесь от полиции. Вот стопудово, смотри, вот, смотри. Оторвитесь от полиции. Ну? Ну, я жду. Оторвитесь от полиции. Нет? Да? Нет? Ну, хоть на этом спасибо, блин. И вроде как времени нет. Ну, хорошо. Хорошо хоть на этом, блин. Тогда можно спокойненько доехать. Это уже радует, блин. Чтобы бы я охренел? Если бы еще откопов, короче, удирать. И на время. Я бы этого... Барри дебила бы. Урыл бы нахрен. Сразу. На месте. С вертушки. Как вандам. Ну, в принципе, недалеко ехать. Ёпта! Ёпта! И как? Твою мать! Это как, блин? Кто это? С... Кто сделал это? Просто завалить! <bulletmetros> а -а -а -а, я охренею Просто на ровном месте завалить машину Это нормально? Это просто дичь Только я так могу Как? Как она перевернулась на мать <Popeye> Это реально подстава Реально подстава была Поставили, знаешь, пружины в колеса, короче, и этот, э, как копы. И сидят там, знаешь, на кнопочку нажали, и машина так, пуньк, перевернулась, короче. Логично, логично. Нужно было срезать, а не поворачивать здесь. Я ж чё, блин, по правилам тут езжу. Ни о чем тут. послушный гражданин, что ли? Как вы ко мне, так и я к вам. Как город ко мне относится, так и я к городу. Все. Главное здесь, чтобы она опять не перевернулась, блин. Опа, стоп, я проехал. Я проехал поворот. Ну-ка, давай ты там не перевернись, пожалуйста, слышишь? Расступитесь, у меня важный опасный груз. Поставил тут на повороте какой-то свой драндулет, блин. Не повернуть ни хрена. Так, куда? Удержит, чтобы отцепить. Ну, я отцепил. Мам, я уже все сказал. Что? Тащи свой зад сюда, я стою рядом с грудой и который <плес> заставил меня тащить по всему городу. Слушай, просто брось ее там, я сейчас не могу выйти из-за спутников. Они скольюжат наши мозги, если мы едем через интернет. Уходи, пока можешь. Я зря теряю время. Не, ты же герой, это воин. Мы изменим жизнь людей. Покиньте сектор. Опять у меня УЗИ, блин. В руке. Зачем? Зачем ты достаешь вечного УЗИ? Он вообще шикардос, блин. Все, заткнись, заткнись, заткнись. Спасибо. Ну, я покинул сектор, чё? Чё, так далеко покидать сектор надо было? О, хорошо ой девочка извини а вот нихрен в наушниках ходить по дороге все короче мы это сделали окей мы это сделали и в принципе у нас ну как такового больше ничего нет вот гонка есть